Всем привет, друзья. Ну Вот пришла вам утренняя комиссия по приемке э, данного арт-объекта, э, все в сборы, без носков, наверное, блин, полуголые. Ну, друзья, вот такая получилась у нас ситуация по этой дорожке. Недолго мы мучились, честно. Э, здесь уже калеточку мы заделали. Ой. Так что ходим все сюда, кто приходит уже через новые ворота. Нам осталось пару кустиков таких купить и все, мы завершаем проект по поводу вот этих, как это, как это называется Юля? Ой, Хризантем? Да, хризантем больше мы покупать не будем, потому что нам нужно будет с этой стороны тоже что-то докупать. Там уже начали, но вот такая ситуация. Просто дешево, сердито, здесь уже не вынимал деревянные брусочки, поставлял. По поводу зимой скользко, говорят, что плитка будет скользить. Плитка, да, немножко скользит, но здесь дальше идет бетон, и нога уже останавливается. Зимой посыпем крошкой, и все, Торг, слава богу, накопал. Привезли мы ночью, вообще здесь красота. Подсветка работает, дешево, просто сердито. Сейчас, ой, думай ты, блин, ее просто работает. Ну, не об этом видос, дорогие друзья. Я хотел показать вам а, в данном ролике, что такое чудо. Утром пошел я кормить свиней вчера, вот этих носорогов как вы, друзья, уже сейчас знаете. И нечаянно уронил вот сюда телефон. Ну, это уже потом узнали. Шукали мы всей семьей, где наш телефон, где мой рабочий телефон, а вот рабочий телефон оказался в таком, блин, состоянии. Он упал сюда. Ну и поросенок с ним немножко поиграл. Слава богу, осталась целая сим карта достали мы ее. Почему она даже работает, я даже не знаю. Ну, устали другой телефон и все хорошо. Ну, а этому пришел на капот клавиатру мы не нашли походу он ее съел дальше поехали мы на работу друзья на мотоблоке своим его сейчас нет дома ну и сейчас вы увидите Всем привет. Привет. Всем привет. хотелось показать вам такой небольшой ролик что такое удача в моей жизни вот на ну, удача, собака М -м, пытался проехать вот здесь это на работе Лужица образовалась Ну, одним словом, короче, топяну я трошки свой Мотоблок Перекулился на эту сторону М -м. Так, что мы делаем в данной ситуации а, Перекрыли краник Честно, съездил домой, переобулся, потому что вот так был в воде а, Перекрываем краник Выкручиваем свечку Пока не получилось завести Будем на буксир брать Да, вожжевым транспортом Посмотрите, здорово такая была Страшно. Крутил, прокручивал, свечку выкрутил. Сейчас мы попробуем его сюда. Выкорбка не завели. В этот вечер я ставил его там на работе, в помещении, чтобы он просыхал, потому что здесь у меня негде его так укрыть, чтобы он просох. У была вода, Масло, слава богу, вроде бы не пошло. Ну, масло надо менять. Вечером приехал часов 7 с работы. Начали управляться, слышу крик. Uh, управлялась мы с женкой uh, И помогала нам дочь Ну и напоследок Как это говорится Она по какой-то причине Когда мы были вот там во дворе uh, Залезла с этой стороны на дрова Которые нам привезли вот они. Uh, и, и вот этих три бровна Короче упали на нее Слава богу все пошло Ножку только придавила вот этим брывном. Uh, она лежала вот там С этой стороны полезла Блин, Слава богу что вот это вот Дурница не покатилась, а полностью назад Да, это моя вина Сейчас будем пилить дрова Ну, не было Я же не сплю, блин, дома, что там Я лег спать и все, лежу Ну, слава богу, все обошлось а, Сегодня мне позвонил папа Сказал, что мотоблок завелся, обсох завелся то есть получается что здесь все обошлось ребенок целый жив-здоров только немножко продавил ножку мотоблок отремонтировался виде завелся только поменять масло сим карта у нас была целая поэтому удача вот она такая ну а все остальное житейское, вот здесь мы копаем небольшую такую отмостку, потому что здесь ее не было отмостки, с крыши все капает, зимой будет таять снег и все будет заново, заново сюда, поэтому здесь мы прокапываем траншею, сантиметров так на 30 засыпать, мне песок есть такой, бут, и будем вот делать сюда в обязательном порядке в связи с тем, что у нас погода такая дурная сейчас, между прочим, такой измерзь дождик поэтому не знаю, начинать раствор замешивать не начинать но вот с этой стороны тыльный я вот, вот так вот немножко уже сделал с этой стороны я ничего не делаю потому что с этой стороны будет у нас второе помещение крольчатника крыша будет в эту сторону так пес, нужно ему будку сделать еще так, свинок мы вам показали идем кроликам Кроликов, честно, я тут, ой, мы вчера в панике, хотели в больницу уже вестись быстренько, и сосед говорит, давай завезу. Ой, кролики тут бегают, кто это, я даже не знаю, блин, что-то будем выяснять. Вот так раздавали уже в попухах мы это сено, вроде бы еще нету, слава богу, ну, как обычно. Так, откроем, посмотрим. Здесь должна кроличь делать гнездо. Ну, солома натаскала. Малыши живо-здоровы. Пока. Кто там бегает, я не знаю. Сейчас бы не выяснять. <с İş> Вода есть. Вода есть. Кролики есть. Так что. Опа. Карандаши, малыши посмотрите какая грязь сейчас мы будем это все убирать я не знаю кто такой белый какой-то блин и черный бульба как вы видите уменьшается потому что варим варим варим между прочим когда копали там в фундамент грубо говоря ну, фундамент а отмостку нашли крысиные гнезда мы здесь залаживали 6 пачок отравы все они ее съели ну, как-то так. Так, на Осиповича нужно ехать, завести вот этих вот, одну девочку. Так что, если вы меня не смотрите с Осипович, одна девочка, как я вам говорил, 25 рублей, и вы ее заберете. Так, так, так, так. Ну, вот она, сельская, причудливая, удачная наша жизнь. Будем ковыряться дальше. Будем ковыряться дальше. Всем пока, друзья. Всем счастья, здоровья, семейного благополучия, мирного неба над головой. Юлька. А? Это что? А? Я всем всем пока, друзья. Работать. Да. Всем пока, друзья. Барсик. Барсик. А барсик спит. Барсик. Барсик.